Мы делали лесопатологическое обследование, получали экспертизу, чтобы не только убирать валежник и какие-то кусты и ветки, а больные деревья с помощью лесопатологического обследования делать это законно, и чтобы никакие аварийные деревья не могли навредить спортсменам, чтобы спортсмены в нашем парке Солянка тренировались безопасно.